Все равно. И разве ж непонятно, ведь не вечно править на шепчут крысы, лежат попы писы Фу, какая мерзость, преданность и верность Королю надо немного трон И слава богу лучше прирасти И от ярости на лбу сдуваются вены рты Плюются пены ручками, по столику бьют а на волике кучками пьют От дуновенья ветра, от предчувствия Смены страха перед крахом Когтями в поручни вцепиться Псих больницы по вам плачут Вам из окна маячут Лягте, отдохните, ну, чего же вы хотите? Ну, жить! Вот бы вечно жить! По небу плыть, быть самым главным на самолете. Вот бы, вот бы вечно жить. Куда хочу рулить, я сам, мне не нужны помощники пилота всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать. И больше никогда не вспоминать о них. Вот бы, вот бы вечно жить, вечно жить, вечно! места в трамвае и ездят по кругу по кругу как будто нет конечных с ними долго ехать люди Выходят на следующие остановки И говорят другим Не садитесь к ним Там чем-то воняет Все в плесени и паутине тени И нету света И контролеров нету Некому проверить наличие билетов А трамвай со временем Приобретает форму жопы Огромной жирной жопы С окнами и дверями Глубокой темной яме Застряли и надолго Кто-то мечтал о Волге, но каждый про себя мечтал Жить! Вот бы вечно жить! По небу плыть!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 мир всем нам.